Йо, ребята, только посмотрите, какой снег выпал Короче, мы пришли сюда, чтобы отметить 200 подписчиков Йо. Кстати, самый лучший подарок для меня был бы, если бы вы на меня подписались Оформили колокольчик и поставили лайк на это видео Всех обнем, всех приподнем. У меня еще тут, короче, в голову идея пришла Что если нам начать снимать четверлетку, как в тот раз только еще интереснее еще круче пишите в комментариях как вам эта идея а мы продолжаем где за углом Короче, у нас сегодня тут два сноускейта. первый снолскейт сингл дека, Ambition, с X-гриппом, а второй сетап поинтересней, снолскейт на лыжах от, от Fuse, короче, с траками, с обычной скейтовой декой. Интересный сетап, пойдем тестировать сейчас. Тычь, тычь, тычь, Всем привет, подписывайтесь на канал, знайте колойки, колокольчики. Всем пока. Показывайте, вам как экстрим понравилось. Экстрим 10 из 10. 10 из 10. Опять он близко снимает. Да что такое? Ладно, давай круче. Давай вот так. я это сделал после стольких попыток после блин очень много было больше 10 точно и больше 20 ставишь там потом нарезку неудачно да. так, и потом а, а да. йо ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте видео а всем пока Экспиратор Бэк ту бэк с чуваком mm. на велике Тиктокер идет. Первый страйк, мэн, мига, Давай какой-нибудь Конечно! Свищ фронт сэчой. йо йо братиш, фига ты! 50-50 сделал, файл вор Первый раз Ееее Фига ты бык Короче, чуваки, сноу-скейт это дикий фан, особенно когда спорт закрыт на карантин. Но единственный момент, если вы собрались брать доску типа такой амбишн, обязательно возьмите к ней вот эту шкуру и скрип с шипами. Без нее у вас будут скользить сильно ноги и не будут получаться трюки. <к forme> да, это можно не снимать. Element, сними element <свят> Шутка не вставляет, а то кринж будет. Давай. Пацаны, вот короче, что бывает, если кататься на пластиковых Санта-Крузах. Они на нормальном амбишене Один бэксайд. 180 во флету на месте. И Тейла нет. Mm -hmm. Круто! <соса> <соса> Давай трюк Ребятки, ребятки Всем спасибо, кто смотрел на меня Ставьте лайки, как говорится Комментарии, колокольчик И всем пока, подписывайтесь на канал, ребятки